Всем привет, меня зовут Макс Риск, сегодня расскажу, как заработать больше чем 400 долларов. Смотри видеоролик до конца. Теперь желаю приятного просмотра. Первым делом, что вам нужно? Эти вот деньги нужно вложить в них сначала, чтобы заработать. Самое главное. Или же обычным трудом это все делать. Давайте расскажу, если у вас есть деньги, а если у вас нет денег, смотри до конца. Так, если у вас есть деньги, вы если вы, у вас, например, 101 доллар, 100 долларов, просто. Вы хотите там примножить в три раза, например. Вот, то инвестируйте деньги в акции, аппликации, дивиденды, образованием, чтобы, например, создать свой сайт, создать свой блог, создать свой хобби, но если вы реально хотите этого, и вам принесет тоже деньги. В принципе, только нужно несколько подождать раскрутится В интернете есть много способов даже есть книги, между прочим если вы хотите, чтобы я создал книгу, я могу создать запишу еще ролик как создать книгу например так, заработать 100-300 долларов чтобы на влогах зарабатывать хотя бы, хоть как-то так, вроде бы я это сказал, мы уже две минуты об этом говорим. Если у вас нет денег, что делать? Если у вас только то нет денег, то вариант В, Б. Это у нас заработать нужно. Или откладывать, чтобы только заработать. Или же Ой, вам придется зарабатывать откладывать так поговорили сработать их нужно просто ищите в интернете например я э, в интернет зашел в youtube делал стримы по roblox расставал там некие донаты были. Ну, дело, сработал ну не сказать что 100 долларов но хоть что-то потом вложил в акции облигации вот 100 долларов Потом больше, больше, больше, уже 400 долларов. И так дальше, наберем на лайк и мы продолжаем. Сегодняшний ролик был о том, как заработать деньги с вложениями без вложений Как-то так вот, всем удачи пока.